Сэр Лоботия, Инди Виктор Лоу-Пас, и после Делаем сейчас короткий низкий проход, потому что хочется нам... Спасибо. Ну, во-первых, надо просто с трактором этим разобраться, чтобы он нам освободил полосу. Что... Да. Вот он сейчас отъедет. Сейчас выпускаем. Есть. есть. Вот. Закрылок на 6. воздушные тормоза и по крутой коробочке вот скорость есть. Ага. Не, ну а как? Максимально короткая запятая Мы на торце полосы. Трактор спрятался. Теперь главное нам не сбить Данила нашего. А закрылок на лендинг. А, -а, -а. Анечка. Умничку. А -а -а. ю ху <-у! связывая> Класс получилось, шикардос. Хефе, тормозите. М? Тормози, хефе. Зачем? Тормоза придумали трусы. Да. Да. А куда я поехал? Я еще развернусь на следующую улицу. Циркульт, да? Да. Ну как, ну как. циркуль без... безопасный. Оп, и все, мы готовы взлетать еще разочек. Фу. Ну что ж, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, такой получился случайно маленький ролик. Называется, назовем его впугнуть трактор. Но надо было освободить, с трактором связи нету. Хотя, по идее, конечно, он на радиочастоте должен был быть. И лучший способ показать, что мы хотим приземляться, это пройти низко, на высокой скорости, дальше трактор подвинулся, ну и плюс нас еще снимали. И да, и дальше за счет энергии накопленной скорости мы набрали высоту. И я спокойненько зашел на посадку. Получилось? Ну, по крайней мере, красиво. Способность приземляться разными способами и достаточно технично позволяет. При действительно нештатной ситуации, например, здесь у меня был отказ двигателя. Оп! И мотор встал. Ну, ура, готовся. Влету посадки. Действительно выполнить посадку, то есть ты не, не по стандартному какому-то сценарию заученному многократно делаешь, а каждый раз какой-то изюминкой. И в этом случае это дает некое поле возможностей, и вы не знаете, когда вам возможность э, использовать для посадки разнообразные способы пригодится. Прилетели! Вот такая вот... Лучше, Приезжайте, конечно. Что... Господа повышают свою квалифика... квалификацию. <свят> До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта. До новых позитивных роликов.